Выходило солнце по удару с востока, Озаряя упоительный рассвет, На ветвях берего совсем отрядку собока. Несколько ворон раскаркались в ответ. Солнце продолжало утром свое дело. С каждым разом поднимаясь высоко, Освечая, как всегда, довольно смело, Он вот так и всем несло свое тепло. Солнце золу ты весово в а заря приветливая и чиста, луны силу эту фолстую увидите, лучи зарная, какая красота, луны силу эту фостую увидел, лучий зарыв. Какая красота Небывалое приветливое утро Озарился солнцем утренний восход И от солнечного света так уютно Это удовольствие Солнце утренний восход И от солнечного света так Это утренний свет дает нам Бог Просто среди от солнца расходились Утренний свет лазурь насинели Пред утренней мольбе собора Ярко золотились Облакившие Пред утренней Выходило солнце По утру с востока О заря я Упоительный Свет. На ветвях березы само рядку с опока. Несколько вору на раскарка лиси На ветвях береоза само рядку с опока. Несколько вору на раскарка лиси вот ведь. Утренний восход и от солнечного света так уютно, это удалось мне. Música e